Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Джен Синцеро Нисы 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и жамкнуть на колокольчик, а мы начинаем. Мы жертвы собственных правил. Первое, что необходимо для избавления от ограничивающих убеждений – осознать их. Факт второй. Будь в настоящем моменте. Все, что мы так хотим создать, кем так стремимся стать, уже присутствует в этом мире. Факт третий. Люби себя. Вместо того, чтобы следовать своему сердцу, строим жизнь так, как следовало бы, по мнению других людей. Делись своими дарами Все люди рождаются с уникальными и ценными дарами, которыми стоит делиться с миром. Факт пятый. Мысли позитивно Мысли – самые могущественные инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении. Дари сам и позволяй дарить другим. Возможность поделиться с другим – одно из величайших удовольствий. Седьмой факт. Прости своих обидчиков. Прощение ⁇ это не любезность по отношению к кому-то. Это любезность по отношению к себе. Перестань врать себе. Исправляй свои легенды и строй жизнь, о которой мечтаешь. Факт номер девять. Не бойся. Страх всегда будет существовать. Он уверен в себе и готов сеять хаос. Десятый факт, перестань быть нерешительным. Нерешительность ⁇ один из самых популярных трюков, чтобы оставаться в привычных границах. Полный обзор книги Нисы ищите по ссылкам в описании под этим видео или на сайте буква.info. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя.